Итак, здравствуйте дорогие друзья! С вами канал Big Money. и в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать про одно расширение. Вот вы в данный момент видите как оно работает. Это вот идет ненавязчивая реклама, на которую вы можете щелкнуть и перейти на этот сайт, который вам который вам рекламирует. Давайте я вам расскажу принцип этого действия для того, чтобы. Начать зарабатывать этим расширением вам необходимо сначала зарегистрироваться. Для того, чтобы пройти регистрацию, надо ввести e-mail и пароль, под которым вы будете заходить. Вот у нас прошла реклама. И теперь мы видим, что это расширение можно установить на Google Chrome, Mozilla, Fireworks, Opera, Yandex Браузер Вы можете зайти как вот личный кабинет, и посмотреть уже, как это все устроено. Для этого вам надо, как я говорил, установить это расширение, и вы будете уже получать деньги за просмотр рекламы. Эти деньги вы сможете выводить на свои электронные кошельки. Это как в WebMoney, Kiwi кошелек. Можете вывести деньги на рекламный счет где вы сможете подавать свои объявления, свою рекламу, рекламировать свой сайт. Если вы будете приглашать своих друзей, других людей устанавливать это расширение, то вы будете получать 10% от их доходов. На этом сайте существует 10 уровня партнерская структура, где... Если вы пригласили одного человека, этот человек пригласил другого, то вы с третьего, из четвертого, из пятого приглашенного будете получать до 10%. Процент будет зависеть от вашего рейтинга. Чем выше ваш рейтинг, тем больше у вас будет заработок, тем вы больше будете зарабатывать от ваших рефералов. Здесь вот видно, что рейтинг от нуля идет вот столько. Когда у вас будет рейтинг 10, 20, 30, оно все увеличивается, ваш заработок. У меня вот сейчас показано, что у меня сейчас 40, потому что у меня 42. 888. Когда я дойду до 100, то у меня уже будет полноценный 10%. А сейчас мой текущий доход от рефералов 7%. В личных данных вы там будете настраивать свои кошельки, на которые будете выводить деньги. Вывод средств вот у нас, как получается, происходит, как я говорил, в WebMoney, Kiwi. Рекламный счет можете пустить. Здесь вы добавляете свою рекламу, либо это ссылка на свой сайт, либо код баннера. Это уже зависит от вида вашей рекламы. Стоимость за 1000 показов будет стоить 50 рублей. 1000 показов, которые вот здесь вот люди увидят, будет стоить вам всего лишь 50 рублей. Здесь вы найдете свои рекламные материалы на которые вы будете приглашать уже рекламодателей либо пользователей которые будут просматривать вашу рекламу доход про доход уже рассказывали что он идет 7% за привлечение рекламодателей от доходов в партнерской структуры которые рефералы люди зашедшие под моей реферальной ссылкой и теперь как же нам посмотреть наши средства. Расширение, когда вы установите, оно у вас появится вот здесь вот в уголку. Вы на него нажимаете, и у вас видно, что вот это вот ваш баланс. Вот ваш рейтинг. Квалификация. Ваши рефералы. Сколько вы себе людей наберете, которые будут помогать вам зарабатывать. Ваши просмотры. Вот 49 просмотров сегодня. Ну, у меня вот день только начался, еще все впереди. Вот за 49 просмотров я вот заработал полтора рубля. Мои рефералы помогают мне зарабатывать. Если я нажимаю подробную статистику, как раз мы, получается, выходим вот на этот именно сайт. Где вы уже можете смотреть все в подробностях и изучать. Заказывать рекламу смотреть историю платежей доходы свои ну вот в общем и все до скорых встреч